Слушайте Радио Болткома. Утро на Болткоме. Утро на Болткоме, Олег Пек и Александр Шунин. С вами это замечательное, прекрасное утро проводят и. И все теплеет, и все теплеет. Если мы начинали в плюс один, то сейчас уже плюс пять все течет, все изменяется всё и, нагревается. и нагревается, и меняется, я имею в виду, что меняются требования к работникам. Мы живем в таком изменчивом мире, что невозможно оставаться как бы на одном уровне э, знаний вот, с течением обстоятельств, и всегда все время требуется нам эти знания совершенствовать. Ну и вот э, как раз-таки о совершенствовании о том, что можно э, как. Получить новые какие-то, может быть, обрести навыки, может быть, даже и э, присмотреться к новой профессии, потому что все говорят о том, что в мире постепенно будут какие-то профессии отмирать, какие-то появляться. Вот обо всем об этом. А, а, давайте еще пару вводных все-таки развивается мир IT. И, в общем-то, всегда можно найти. Мир его да, IT? Да, где бы его найти. Ну, даже под нами. Ну, на самом деле, далеко за примером ходить, что называется, не надо. Под нами ровно одним этажом ниже, а целый этаж занимала и занимает одна компания, которая имеет отношение вот к этим ко всем технологиям. В течение полутора лет они заняли еще два этажа, то есть они растут, растут, растут, растут. То есть, во-первых, хватает работы, хватает задач, не хватает, видимо, голов и рук, чтобы выполнять различные вот эти вот решения технологические в, в, в, в IT-сфере. И существует такое общество, называется Riga tech Girls», то есть рижские такие техничные девочки. Продвинутые. Продвинутые, продвинутые, они принимают уч участие в глобальном проекте Work in Tech, ну, то есть работа в технологиях, в рамках которых организуются бесплатные. бесплатные обучающие курсы именно для женщин, которым вот помогут как раз-таки войти при желании в мир IT и начать там зарабатывать. Представитель вот этого движения, человек, который может рассказать подробности об этих бесплатных курсах, Оксана Татарина, сегодня с нами на удаленной связи. Доброе утро, здравствуйте, Оксана. Доброе утро. Доброе утро, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые ведущие, здравствуйте, уважаемые слушатели. Да, действительно, сфера IT одна из самых быстро развивающихся в последние годы, и мы сейчас наблюдаем просто бум в части развития как в профессии, так и с точки зрения привлечения квалифицированных сотрудников в это направление, с одной стороны. А с другой стороны, поскольку сфера IT одна из самых быстро развивающихся, то в ней наблюдается в том числе и острая нехватка квалифицированных кадров программисты, веб-дизайнеры, системные администраторы, аналитики и многие другие специальности, они требуются постоянно. И вот чтобы восполнить нехватку квалифицированных кадров и таких специалистов на рынке труда в Латвии, мы в этом году проводим, мы, Рига Техгерлс, проводим повторный набор на бесплатные курсы для тех женщин, которые желают переквалифицироваться и открыть для себя новый мир IT. Как сказать, войти в IT. Как быстро можно войти в IT? Достаточно ли курсов? Ну, просто принято считать, что чтобы овладеть достойно какой-то профессией, Нужно тратить годы, там, получать высшее образование или профессиональное образование, но это не курсы явно. Что поменялось в образовательной среде, что в течение какого-то достаточно сравнительно недолгого периода времени можно получить профессию? Да, я соглашусь, что для того, чтобы освоить новую профессию, нужно определенное время, но сейчас, благодаря тому, что у нас технологии развиваются достаточно быстро, этот период времени он сокращается. То есть если мы говорим про программу «Вокльтек», то здесь программа рассчитана на три месяца, и мы сейчас принимаем заявки, и дедлайн, срок окончания подачи заявок у нас 4 мая, после чего все участницы, которые подадут заявку на эту программу, будут проходить внутренний отбор, и каждая заявка будет оцениваться, оцениваться индивидуальными экспертами. И после этого наши успешные э, участницы этой программы на протяжении трех месяцев будут осваивать э, знания ключевые на определенных, для определенных профессий. Да, немножко о том, что это конкретно mm -hmm. за программа. Э, это программа сертифицированная. Нас состоит из пяти курсов. Программа разработана компанией Google. И все обучение доступно на платформе Курсера. Доступно бесплатно. Участницы после прохождения отбора они получают доступ к серии вот этих практических упражнений и теоретических знаний. Теоретические материалы они доступны в формате видеоуроков. Доступны на английском языке с русскими субтитрами для желающих. И плюс серия практических упражнений. вот На протяжении вот этих трех месяцев участницы смогут научиться создавать и поддерживать IT-системы в условиях, наиболее приближенных там, к максимально реальным боевым, скажем так. И после завершения этой программы каждый участник получает сертификат, который котируется на рынке труда. Более того, после завершения программы мы приглашаем Компании-партнеры, которые готовы рассматривать специалистов и трудоустраивать их на стартовые позиции. Так что вполне реально за такой промежуток времени, как 3-4 месяца, освоить новую профессию и сделать первый шаг в своей карьере в IT-сфере. Как эта профессия может называться и сколько она может приносить, какой доход? Те знания, навыки, которые участницы осваивают в этой программе, они позволят стартовать на джуньор, на, junior, на там, позициях, то есть на стартовых позициях в таких профессиях, как системный аналитик, специалист по IT-поддержке, администратор баз данных, техник информационных систем. То есть то, что называется более широко, это IT-спорт-специалист, специалист, да, специалист IT-поддержки. Стартовые позиции с точки зрения дохода они варьируются, они зависят от того предложения, которое компания делает. Ну, у нас есть минимальный там, уровень заработной платы, который, допустим, в Латвии. Ну вот, скажем так, я не готова озвучить конкретные цифры, потому что это очень зависит от того, на какие стартовые позиции и какой уровень дохода предлагает та или иная компания, а это очень может немножко варьировать. Ну, предположим, что пускай это будет минималка, но в новой сфере, которая может. активно развивается в современном мире. А... Конечно, да, и более того, при желании и как бы, при успешной дальнейшей работе есть возможность очень быстро подвинуться по карьерной лестнице, тем самым увеличить свой доход в том числе. Возраст, вот, на, на кого это рассчитано? То есть на, ну, условно говоря, от школьниц до там, пенсионеров? Знаете, для того, чтобы принять участие в этой программе, таких формальных критерий, это необходимо быть старше 18 лет, то есть это допустимый возраст, когда можно официально работать. Да, но еще есть таких главных критериев, на которые мы обращаем внимание при там, оценке заявок. Это, конечно, иметь интерес э, к работе в IT-сфере, желание сменить профессию, но, безусловно, готовность освоить технические какие-то знания, необходимые для этой профессии, и возможность уделять обучению там, не менее 10 часов в неделю. Это основные такие формальные критерии, скажем так, для того, чтобы э, подать заявку на участие в этой программе. Оксана, такой уточняющий вопрос. Речь идет о девушках, о женщинах ну, старше 18 лет. Почему именно такая гендерная выборка не только в этой программе? В последнее время я обращаю внимание, что прямо акцент делается в IT сферу, ну не знаю, вербуют, скажем так, именно женщин. Почему именно этот социальный аспект? Да, С чем потому это связано? Это связано с тем, что очень большой, во-первых, существуют определенные стереотипы гендерные, так, так они и есть. Такие общественные заблуждения, которые считают, что IT и сфера высоких технологий, информационных технологий, это исключительно сфера мужская, однако на самом деле это совершенно не так. Программисты, веб-дизайнеры, системные администраторы, это не исключительно мужские профессии, и этот стереотип не имеет ничего общего с реальным положением дел, и наша задача, задача команды Rigoti Girl и сообщества Rigoti Girl как раз помочь женщинам, войти в этот технологичный мир и показать, что там на самом деле женщин очень приветствуют. И сейчас как раз во всем мире ситуация такая, что женщин активно вовлекают в технологичные профессии, поскольку это помогает и им, во-первых, показать и развить свои способности и навыки, а во-вторых, конечно, это очень помогает Uh, и экономики в целом, потому что это появление рабочих мест, это появление новых квалифицированных специалистов, uh, это вин-вин для всех сторон. А скажите, нет ли здесь еще одного обстоятельства, то что э, все-таки IT-сфера, она м, очень... Очень удобно для работы на удаленке, и, может быть, как раз для женщин это ну, вот возможность, не оставляя там, детей в какие-то хозяйственные дела, параллельно с этим получить за заработок. Да, безусловно, спасибо вам за этот комментарий. Это именно так и есть, поскольку э, мамы, которые находятся в отпуске по ходу за ребенком или мамы, которые хотят поменять профессию, но не знают как, сейчас технологические возможности помог позволяют и помогают им, э, не прерывая даже, возможно, свою какую-то основную деятельность, получать дополнительное образование, переквалифицироваться или там, получать другую еще дополнительную специальность, э, не, не меняя там, либо основную сферу деятельности, либо продолжая э, находиться в отпуске по ходу с ребенком, то есть помогая совмещать э, разные области. И это здорово, и это классно, то что э, это помогает женщинам гибко управлять своим временем, еще осваивать новые знания, получать новую профессию, тем самым еще в будущем увеличивая как не только свой доход, да, и там благосостояние, качество жизни, но и в том числе помогая компаниям, и в целом, ну, беру глобально, развивая экономику. Оксана, есть ли какие-то данные по похожим предыдущим программам, сколько человек заходит, сколько получается на выходе, ну, такая в маркетинге тоже называется воронка продаж? Да, есть, конечно. Мы, у нас есть данные по прошлому году. В прошлом году у нас был первый набор на программу «Окнетеак», и у нас было порядка 800 заявок. Из них у нас примерно 150 женщин попали на программу, то есть прошли первый отбор. И из них процентов 70 дошли до конца программы обучения и получили сертификат Google, то есть они... Освоили э, полностью всю программу, и э, из них практически из тех женщин, которые получили сертификаты, полностью закончили программу, примерно 90% они получили стартовые позиции э, в IT-саппорте в компаниях-партнерах, или они продолжили свое обучение ну, в IT-сфере. Насколько вот очень важен этот момент, скажем, может быть, даже не только для молодых людей, а для людей возраста, потому что сейчас, в принципе, как никогда начинает ощущаться разрыв поколений, то есть говорят о том, что, по большому счету технологии позволяют совершать какие-то вот уже большие прорывы, но, но люди не готовы, Ну то есть люди более старшего поколения, они тормозят, можно сказать, этот вот технический прогресс, потому что они не готовы пользоваться его плодами, то есть они как будто бы выпадают из этого процесса. И вот вовлечение людей старшего возраста вот в эту сферу, насколько оно может все таки ну, быть важным, вот в этой глобальной проблеме? Я понимаю ваш вопрос, и, знаете, могу сказать, что здесь два аспекта. Во-первых, вопрос мотивации и интереса со стороны э, человека, со стороны женщины, со стороны сеньера. Во-вторых, это та поддержка, которую мы готовы оказывать всем участницам, которые приходят в эту программу. Э, ну, тут со стороны мотивации и со стороны большого желания человека я могу сказать только одно, что мы уже живем в мире, когда технологический прогресс колоссален, огромен, все движется вперед и очень большими темпами. Поэтому как бы оставаться в той позиции, где находишься сейчас, это сложно, потому что все меняется и приходится адаптироваться уже к текущей ситуации. Поэтому самым, пожалуй, простым, с одной стороны, непростым, с другой решением будет просто помогать себе, это такой совет-рекомендация, помогать себе адаптироваться к технологическому прогрессу и мало-помалу осваивать то, что он предлагает. Если мы говорим про э, участие в программе Walk&Tech для женщин э, там, в определенной возрастной категории, то мы оказываем различную поддержку. У нас есть ряд групп коммуникационных, где мы общаемся с участницами, помогаем им с какими-то вопросами, домашним заданием поддерживаем, вдохновляем, говорим, что у тебя все получится, давай попробуем сделать еще шаг в этом направлении. Да, у нас есть определенная комьюнити выпускниц и комьюнити участниц программы, где такие же, как ты, продолжают обучаться, и э, когда ты учишься один немножко сложнее, ну, мотивация может э, скакать, а когда ты учишься в компании и в команде таких же э, увлеченных и заинтересованных технологиями, это становится немножко веселее, интереснее и немножко даже проще, потому что это помогает тебе э, не бояться понимать, что ты не один, и чувствовать такую поддержку и чувство локтя своего товарища. Поэтому, если говорить в целом, то... Пожалуйста, не бойтесь, <связывайте> будьте уверены, интересуйтесь, а мы поможем и поддержим вас в этом вашем интересе в IT-технологиях. А мы еще и песенку споем. Вместе весело учить протоколы. <связывайте> <связывайте> <связывайте> да, примерно так. Примерно так. Хорошо, огромное спасибо. спасибо Оксана, вам. Вам. Оксана Татарина нам рассказала о о том, как можно поучаствовать в глобальном проекте and Tech, Работа в технологиях». Этот проект рассчитан на, на, на, на женщин, на их бесплатное обучение вот этим АЗАМ а, IT-технологий. То есть можно за три месяца... Получить новую профессию и, и, и овладеть новыми знаниями без отрыва от декретного отпуска или каких-то других своих занятий. В общем-то, заниматься важными и полезными вещами и разгонять глобальную экономику, что, безусловно, тоже важно и полезно. Оксана, огромное спасибо. Желаем сотен и тысяч новых студентов и студенток. Хорошего дня. У нас небольшая пауза, после которой культурные джазовые гости. Радио «Болтком».